Центр эндокринологии университетской клиники Казанского федерального университета занимается как консервативным, так и хирургическим лечением пациентов. Центр состоит из амбулаторной службы, это доктора, которые принимают людей в поликлинике, а также дневного и круглосуточного стационара. Комплексного подхода к проблеме врачи униклиники добиваются благодаря работе в команде, то есть симбиозы эндокринологического, нефрологического и хирургического отделения. На еженедельных консилиумах медики вместе разбирают, принимают пациентов со всей республики и не только. Определяют Тактику и объем оперативного лечения обсуждают новые методики. Мы занимаемся оперативным лечением пациентов с щитовидной железой, с надпочечниками, с парщитовидными железами. Соответственно, если мы говорим об операциях на щитовидной железе, то в данном случае хирурги у нас используют методы нейровизуализации для того, чтобы избежать лишних осложнений и повреждений нервов, чтобы не было у пациента паралича гортани, чтобы не, было, ну, чтобы не пропадал голос. Достаточно успешно проводятся операции по лечению гиперпаротириоза с реимплантацией пары щитовидных желез для того, чтобы не избежать повторного вмешательства на органах шеи. Особенность Центра эндокринологии – это методика замкнутого цикла. Попадая в клинику, у обследованного нет необходимости посещать другие учреждения. В униклинике он может получить как направление на лечение, необходимое обследование, так и хирургическую помощь. Каждому пациенту здесь подбирается индивидуальный подход, ведь любой случай для врачей считается по-своему особенным. У каждого пациента индивидуальное течение, и, наверное, все эти случаи будут интересными, потому что и занимаемся мы оперативным лечением надпочечников с подбором последующей терапии для того, чтобы пациент ушел на своих ногах и уже на заместительной терапии не требовалось больше обращения в какие-то другие клиники Также пациенты, которые находятся на длительной гемодиализе и страдают от параллельных заболеваний наших эндокринных органов, тоже в данном случае мы совместно с нефрологами подбираем терапию, совместно с хирургами проводим оперативное лечение, совместно с эндокринологами, соответственно, назначаем дополнительные какие-то обследования и заместительную терапию. После прохождения всех этапов лечения пациент возвращается к эндокринологам. При необходимости взаимодействия врачи подбирают какую-то заместительную терапию, наблюдают в послеоперационном периоде, чтобы понять, все ли прошло успешно и нет ли каких-то осложнений. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.